Очень странно, очень странно, как такое может быть? Так мы далеко не уедем yeah, yeah. yeah. sure, э, Россия начала температура, я остановился на тракстапе, посмотреть в чем дело Какие-то набежали, толпа Невероятно, я нашел прорыв! У меня не получается закрыть гидравлику, потому что трак не успевает заряжать эти аккумуляторы. Короче, ребят, я справился. Сейчас я вам покажу, как. Такую я систему тут изобрел. На плюс-минус кинул. И там машину завел, боксер, на плюс-минус кинул. Ребят, посмотрите, я что придумал. Еду сейчас и размышляю, почему же у меня не хотел гидравлика закрываться. Ведь когда я подключил напрямую плюс и минус к аккумулятору маленького вот этого Поршика наверху, у меня сразу все начало закрываться. То есть. Проблемы могут быть две. Первое, это ток просто не поступает от трака на аккумуляторы, да? Но я это проверил, и он поступает. Я вот здесь взял такой контролампочкой, проверил, лампочка горит. Значит, с трака ток поступает на трейлер. И значит, трейлерские аккумуляторы этот ток принимают. Почему это произошло? Потому что просто гидравлика, как я уже сказал, масса замерзшая, ему тяжело. И вот он все эти аккумуляторы, два вот этих гелевых, высадил. И скорее всего, сейчас проблема в чем? в том, что да, ток приходит, но он заряжает аккумуляторы, и я беру этот ток саженных аккумуляторов, понимаете, да? Поэтому, соответственно, еще аккумуляторы не зарядились, и им нечего отдавать, и они не могут отдать то, что отдает трак. Вот я так логически рассуждаю, прав я ли не прав, напишите в комментах. Поэтому в следующий раз это обязательно тоже произойдет. Сейчас я проеду какое-то время немножко зарядится но все равно полностью аккумулятор не зарядится. Поэтому в следующий раз я что делаю, ребят? Я просто беру, отсоединяю на клеммах там, на трейлере, Провод, который идет, кабель, который идет на трак, сюда ко мне. И сразу его напрямую соединяю с насосом. И тогда у меня, по идее, насос будет уже работать вот этих аккумуляторов. Прав, я ли прав? Ну, я прав 100%. Будет ли работать, получится или нет, Как вы думаете, напишите в комментах. Но мы проверим у вас буквально через две минуты. Ребята, вот такую тачку забираю Lexus LX570. За нее очень хорошо платит поэтому... Есть смысл немножечко повозиться. В любом случае, это, по-моему, меньше, чем тот Rolls-Royce. Поэтому можно забрать, ничего страшного. Инспекцию сделали. Пойдемте ключи заберем. и свободно. Я, наверное, ее здесь оставлю, а потом когда-нибудь заберу. Завтра, может, или в понедельник. Ребятки, забираем Бентли. Ух ты, смотрите, какая она. Какая она блатная. Никакого вам карбона. И здесь тоже, блин, как смотрится, как будто металл какой-то, да, ребят, не очень как-то порядочно Вы что думаете? Ух, сегодня выходной, наконец-то Хорошо-то как, наконец-то, я еще неделю, ребят, не проработал, уже хочу выходной Это как вообще, нормально считается, нет? Не знаю, зарядился сейчас аккумулятор, не зарядился, но будем каким-то образом пытаться эту машину запихнуть Не получится, придется опять, опять придется подключаться к машине какой-то и загружаться Ребята, невероятно, я нашел прорыв. Нам нужен прорыв. Я разобрал, я не знаю, всю проводку. Вот эту штуку я разобрал. Посмотрел. Он, может быть, вот этот сгорел? Выключатель. Нет, он не сгорел. Я прочистил здесь все провода. Вот видите, туда всякие шляпки накидал. Оп. Короче, здесь есть ток. Здесь есть ток. Пошел я дальше. Я контралампы контр вот этой все проверил. Я пошел дальше. Смотрю, плюс туда, но стабильно просто не приходит. Плюс. Просто туда он не приходит. Пошел по проводу, и что я нашел? Идем по плюсу. Плюс-минус. Идем, идем, идем, идем. Плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. плюс. Бац! И нет плюса. Видели? Вот здесь какая-то скрутка была гнилая. И сейчас ее нет. Поэтому сейчас что делаем? Сейчас что делаем? Не знаю, что сейчас делаем. Каким-то образом налаживаем связь. Видите, она здесь уже вся. Короче, я закажу новый провод, толстый такой. И полностью новую прокину. А пока нам надо вот эту скрутку сейчас восстановить видите, здесь все просто гнилое сейчас я буду расчищать чистить, заматывать как-то по новой и вот таким образом только смогу починить свою гидравлику ну нашел, справился, уже классно так, ребята, показываем процесс Значит, очистил провода, отрезал все, что было вот в этом, что это такое, медь как это называется, не знаю, зеленка вот эта, окисленная сейчас буду искать вот такой короткий провод, сматывать на скрутке пока что так, а дальше подумаем попробуем вот это я понимаю, ребят, сразу поперло, и пофигу, что аккумулятор, а я, блин, головоломку устраивал Видите, насколько важно иметь все необходимые инструменты с собой Какие-то маленькие шланги я никогда не выкидываю, какие-то маленькие вот такие вот огрызки хобелей В вот общем, смотрите, что я сделал Я вот такую вот часть а, вот здесь и вот здесь, соответственно, очистил от корта и вот такими прямо сильными, сильными, сильными, ну как это называется, клеммы, не клемма, а жгуты. Забыл, как называется, В общем, вот эти штуки, штуками я сцепил. Сейчас надо это все заизолировать, поскольку это плюс. И вот здесь колесо, и все это грязь, хотя сказать мясо. мясо нет здесь. Фух, грязь кувыркается. Поэтому надо сейчас заизолировать аккуратненько все. И потом весь, весь полностью провод поменять. Новый поставить. Пожалуйста. Все пошло. Но я так и думал, что... Очень странно, очень странно, как такое может быть? Только идет, а не успевает зарядить аккумуляторы. Фиг его знает. Раньше такого не было. Причем я довольно долго уже ездил, сейчас час целый, он не зарядил. Фигня какая-то. Новый хороший аккумулятор гелевый. Тысячу баксов стоит два штуки. Я уже думал идти их по гарантии сдавать, у них там гарантия пять лет. Ладно, все отлично, грузим Бентли поехали дальше. Можно я, говорит, посмотрю, как ты будешь поднимать. Я говорю, конечно, можно. Что такого-то? Смотри, я же не российский гаишник, который говорит, не снимай, не снимай, не стой здесь. Я работаю, правильно? Ну, работаешь ты, работаешь даже. тебе, чем мешает, чувак, с камерой? Вот это Киза, на капоте. Ага. Ой, я. Ребят, снизу забрал BMW, вот это, которая стояла вот здесь. Она чуть повыше. А на жопу нам надо самую низкую, это 22-го года вот этот корвет. Вот его сейчас и поставим на жопу, чтобы потом поставить сюда, как вы думаете, что правильно, тот Lexus, который мы сегодня смотрели уже. Mail. So it has all these scratches yep. right, but what's this? That. Check. I had the cash. <призывающие> это супер привередливый мужик, слышали, да? Я специально все снимал, чтобы вам показать. Так как кому-то вот на брокеру начал звонить, блин, что такое? Он мне говорит, ой, вот тут маленький такой. Я не знаю, даже это демич, как он называется, Dent или как, что это такое, не знаю. Такой маленькая, маленькая такая впадинка. Ну, то есть там видно, что она нет, ни, то есть. Я даже не знаю, от чего она могла быть. То есть каким-то мягким предметом, маленькая такая ямка. А я помню ее, когда я грузил. Я даже на нее внимания не должен обращать. Я должен только на отмечать, обращать внимание. А это, ну, как, я не знаю, профессионалы только это могут выявить. Знаете, такая маленькая, ее не видно. И он как будто бы знал, где она ходит, подходит, говорит, а вот она. Ну, что она, да. Вот фотка, на фотка она есть? Есть. А покажи мне. Ну, вот ищи, я, блин, 70 фоток сделал, на, ищи. Смотрел, смотрел, смотрел, не нашел. Ну, тут нет, ну, нет, нету, дом посмотри Кучному мужичку, в воскресенье утром нужно побеседовать срочно. Ребят, Lexus, конечно, большой, но не такой большой, как Rolls-Royce. Помните, у меня был вообще какой-то огромный. Да, ребят, сегодня воскресенье, выходной у меня. Я приехал не спеша очень отдать один автомобиль. Один сегодня уже в честнику отдал. Сейчас приехал в автосалон, отдать следующий автомобиль. Как вы думаете, какой? Вон тот, который на самом верху. Porsche 911 или дамбокстер, я уж не помню, что там. Ну и заодно как раз я сейчас раскидаю автомобили не спеша. Нужным мне образом. Ну, короче, расставлю так, как я потом буду выгружать. Вот сегодня на это время есть. А завтра еще две авто, два автомобиля здесь по местности подбираю и выезжаем с вами во Флориду. Блин, смотрите, какая пыльная машина. Офигеть. Что написано, смотрите. Вот это да. Путин гор. Вот это да, ребят. Вообще не знали? А, знали. Хочу ничего не делать. Так. Раз, два, три. Поехали за следующий. Так, ребят, тачку достал. Давайте отфоткаем. Вот надо теперь понять, куда же спрятать ключи. Что за окошечко? О, как раз под ключи, я думал. Все. главное надо проверить теперь я те ключи кинул потому что не те с цепями ребят все-таки поудобнее вот с этой защелкой не вот с такой резьбой которую надо крутить крутить крутить постоянно а там защелкнул и все намного быстрее плюс к тому еще ребят хорошо что в это тяжелое и пойдет вся нагрузка на фифтвилл на пятое колесо на пятое колесо трака С утра пораньше приехал на адрес забрать автомобиль М4. Ага, Отлично, ребят, маленький автомобиль, двухдверный, супер. Оп. Ребят, не умещается, представляете? Не умещается. Вот здесь сколько, и там уже поторчит. Так мы далеко не уедем. Что-то надо делать. А что делать? Что делать? Что делать? Что ну, Какой-то выход должен быть. Не могу понять, какой. Так, что, ребят, вот этот плоский корвет тогда вперед ставим. Единственный выход. Не очень сильно понимаю, может быть задом попробовать. Но, в общем, будем с вами сейчас мучиться. Кстати, ребят, вот эта машина уже умная, современная. Смотрите, во-первых, здесь даже есть задняя подвеска регулируемая. А во-вторых, она просто не дает включить скорость. Вот сейчас дала. Вот некоторое время подождал, чуть-чуть прогрелся, потом дала. Ну вот, ребят, вот это совсем другое дело. Видите, насколько прошлое? Прошлый автомобиль вот здесь стоял у него, задний бампер. Этот вот там. Крыша. Проверяем. Супер. Места достаточно. Здесь. Здесь вообще идеально, правда? Идеально, даже можно чуть назад, чтобы здесь ничего не терлось. Наверное, чуть-чуть прям назад сдам, мало ли. Это у меня крыло, которое я буду устанавливать на свой трек. Итак, ребята, корвет передвинул, за ним ставим BMW, который повыше. Ну вот, ребята, так вроде бы отлично, два пальца, я думаю, что поместится. Ну что, ребят, теперь загружаем BMW М4, спасибо, на второй этаж, И потом ее снова выгрузить, блин, из-за вот этого огромного Lexus. 4, ребят, вторая попытка. Немножечко видите, изменения сделал. Корвет убрал туда. БМВ одну сюда, вторую сюда. Но ее мы сейчас будем перегружать, потому что сюда пойдет какой-то роут, плаймаув, какая-то машина. Не знаю, что за тачка такая. Погнали, сейчас Что у нас Да, закрытое место. Пойдем проверять сзади. Сзади вообще все идеально. Смотрите, сколько места. Еще можно назад сдать. Блин, не знаю, невезучая, невезучий, невезучий случай, я не знаю, черная полоса, но это слишком громко, короче, странная фигня, что с аккумуляторами что-то случилось, перестали они у меня нормально функционировать, то есть каждый раз, если я глушу трак, с утра я его уже не завожу, иногда я с трудом подкуриваю другой машины, иногда у меня это делать не получается, я подкуриваю соседнего трака, если кто-то стоит рядом, но вот сейчас я ехал, еду в майами с хорошим настроением думаю, сейчас я буду уже там через полтора через два часа дома это было три часа назад и вдруг я смотрю у меня начала расти температура думаю странная история а у меня где у меня здесь вот такая вот штука это называется fuel oh, no, no, no. это называется coolant tank pressure cup то есть бачка антифриза, давление крышка то есть у пачка есть две крышки. Одна сверху у меня на траке, и сбоку одна вот такая, которая определенное давление выдерживает в системе. В случае, если это давление превышает, ну, норма, да, оно его сбрасывает вот здесь. У меня предыдущая крышка, которая там установлена, это довольно частое явление, как я понимаю, у меня уже она выходила из строя. Она вышла из строя. Теперь она давление ну, сбрасывает не на том, которое должно сбрасывать с завода, а раньше. Постоянно сбрасывает, сбрасывает, сбрасываться вместо соло уходит. Но я купил новую крышку, думаю, заменю. Ну и в общем сейчас я смотрю, у меня начала расти, э, расти начала температура, я остановился на тракстапе, посмотрел, в чем дело, и увидел, что у меня где двигатель внизу есть такое, э, такой большой шланг тосольный. Ну короче говоря, он начал сопеть, сочиться и все, начало все вытекать, весь тосол. Довольно много тосола ушло, может быть 10 литров, я не знаю. Ну и я принял решение тосол сейчас не заливать, потому что вы дороже, а залить воды благо на тракстопе была вода, Мне это все вам снимать некогда было, я там все залил на парковке, 10 литров или больше вылил, да даже, наверное, больше, в общем-то я замотал его, а, у меня был а, скотч, я скотчем весь весь шланг где-то, наверное, в 100 слоев замотал, кое-как он более-менее держит, сейчас температура не растет, то есть все окей, потом я начал заводить трак, он у меня не заводится, а я его глушил, естественно, для того, чтобы добавлять воды. Короче, все сразу, блин, все сразу. И меня не заводят, какие-то мекса набежали, толпа. Мы тебе сейчас поможем. В итоге вокруг бегали, я думаю, своровать что ли что хотят, или в чем в чем дело. вокруг машины бегали, мои в машину залазили без спроса, и, типа заводить. Я думаю, ничего не своруют, они умеют. Ну, в общем, я говорю, ребят, не надо, спасибо, езжайте, пожалуйста. Они уехали, я подогнал Lexus, им от аккумулятора долго-долго ждал, полчаса, наверное, завел кое-как трак. Вот сейчас еду дальше, ребят, клиента названия, время уже 8 часов вечера. А мне еще туда-час, туда-час. Вот, короче, работы очень много. Ну, так вот бывает, ребят. Это вот вам обратная сторона. Э -э, деньги все мы считать с вами любим. А вот э -э, вот эту вот работу, напряженную, я вам не всегда ее могу показать, потому что иногда некогда. Да, она существует, ребята, и. Траты тоже есть. Завтра я куплю все четыре аккумулятора новых, я даже не хочу с ними возиться, потому что они старые. Они еще были с тех пор, когда я купил трак, это довольно давно было, ну, уже года, наверное, полтора-два назад. Ну, короче говоря, я даже не хочу там замерять плотность, там, что там у них делают. просто отдам их, возьму новый и куплю. По 150 долларов каждый новый, где-то 600 долларов я завтра потрачу. Потом куплю завтра вот этот шланг заменю, солью всю эту воду вместе с тосолом. ну и, соответственно, залью новый, уже тосол тоже придется смотреть. Так бывает, ничего страшного нет, просто хотел быстрее дома оказаться, немножко расстроен. Ну, ладно, такие дела. Ха-ха. Спасибо. Спасибо. Спасибо. В общем, ребята, как вы видите, все у меня выливается. Еще какая-то жидкость странного цвета, как молоко, как будто. Но там вода. Вон, видите, это я попытался отремонтировать таким образом свой патрубок. И действительно на какое-то время хватило. А дальше все, она просто выдавливает, всю воду выталкивает. Что делать? Жалко, конечно. Две машины мне осталось 40 минут буквально скинуть и еще полчаса до дома. То есть через час, условно, я был бы уже дома. И ночевал бы дома. А завтра бы эти все проблемы решал. Но, по всей видимости, суждено мне сегодня пробыть здесь. В любом случае, так ехать невозможно, машина греется, и сейчас вся вода выйдет, и лучше я уже стану здесь. Хоть как-то, я куда-то хоть отъехал, здесь можно переночевать. Еще и с аккумулятором проблема, сейчас трак уже не заведется. Блин, все сразу, вот бывает ведь. Ладно, что делать, сейчас буду клиенту написать. Они, бедолаги, тоже не спят уже, ждут меня время 11 часов ночи. Что бывает, запишу им сейчас